Рад всех приветствовать. Давайте уже, наверное, начинать. Сегодня на вебинаре у нас двое. Меня зовут Антон Хиенко, я являюсь руководителем отдела технической поддержки и мой коллега Алексей Дьяков, менеджер по работе с клиентами. Всем здравствуйте, коллеги. Очень приятно со всеми познакомиться. Друзья, немножко вводный, собственно, думаю, ни для кого не секрет, что на, наверное, каждое завершение года для компании это традиционное подведение неких итогов, банально вот там любой финансовой отчетности, как внутренней, так и внешней, и собственная корректировка планов, например, на следующий год. В этом году мы, наверное, решили немножко подвести вместе вместе с вами наши итоги. И, на мой взгляд, у нас 2021 год был такой довольно насыщенный, я бы даже сказал, продуктивный. Как полагается, не все шло строго по намеченным планам, но сделано было много. И давайте немножко по поговорим, быстренько пройдемся по тому, что у нас было в 2021 году, и дальше пойдем уже к интересному на 2022. Да, коллеги, более 30 продуктов в портфеле Гордан. Собственно, к чему это я? Это небольшая такая... Скажем так, логическая раскладка того, что у нас есть и, собственно, с чем мы каждый год, в принципе, работаем, улучшаем, доделываем. Ну, и, собственно, на вашем слайде, естественно, не, все, не, не вся продуктовая линейка, но логическая разбивка. Слева мы видим наши аппаратные продукты, справа это уже программная часть. И, естественно, здесь мы вывели то, на, что, на чем фокусировались весь этот год. Это... Наши базовые модели ключей GARDEN CODE и GARDEN сайн это две такие, ну, скажем, два таких ядра аппаратных, на базе которых уже, как многие знают, кто-то, возможно, нет, на базе которых строятся уже другие модификации разных совершенно аппаратных ключей с дополнительными функциями. Ядро функционально всегда одинаковое, это либо ключ GARDEN сайн, либо ключ гордан код, а вот дополнительные фишки уже там прикручиваются, это уже немножко другие модели. В том числе это ключи, с которым можно дополнять съемной памятью в виде microSD-карточек. Это ключи а, с дополнительным аппаратным таймером с внутри, с часами. А, если кто-то а, использует эту функцию для лицензирования софта по времени, тоже знакомо. Это, естественно, сетевые ключи, которые позволяют много, хранить себе некий пол лицензии, раздавать по сети. Причем, что интересно, а, сетевые ключи, они тоже на самом деле варьируются в модель, модельном ряду. Это как минимум по четыре варианта и CodeNet и SignNet ключей, в зависимости от того, какой максимальный пул лицензии они раздают. А, то есть уже можно прибавить плюс а, там 14 ключей к этому списку. Ну и та же история идет уже с модификацией а, ключей. TimeNet а, их тоже, считай, по 4 с каждой стороны. Ну и так дальше мы можем продолжать. Также на, ну, на разные форм-факторы накручиваются дополнительные функции. А справа это уже программная часть, ну и, наверное, ни для кого не секрет, а то, то на чем мы сейчас полностью сфокусированы с точки зрения развития. Да, это система Garden Station, система управления лицензированием. Уже в двух версиях она есть. И, ну, и ее собственно составляющие инструменты вот. естественно это, но ну, не все не все. даже это не весь продуктовый портфель с точки зрения программного софта но основной наш а, фокус теперь давайте немножечко уже пробежим мы далеко не будем бежать пока все еще мы в двадцать первом году а, пробежим по тому по самым крупным она да, на наш взгляд новинкам, которые были по самым крупным функциональной точки зрения по нашим релизам, который мы представляли уже в 2021 году, почти уже завершившимся, но все-таки очень интересно. Модуль управления памяти для Garden Station. Это все, что связано с записью данных ключ, записью собственных данных, кастомных. Это перевод ключей Guardant Код на платформу пятого поколения. Это другая аппаратная платформа. То есть только в 2021 году именно эта линейка ключей перешла на новую платформу. Пока еще не подключили к Guardant Station, это был как раз один из шагов. Это большой-большой релиз, опять же, с нашей точки зрения коробочной версии Guardant Station. Это изначально у нас было облако куда может получить доступ э, любой, скажем так, для, для регистрации, туда может прийти любой по ссылке и, собственно, начать работать. Имеет он в только браузер, по сути. Вот. Мы сделали коробочную версию, которая полностью устанавливается в контуре клиента и, собственно, управляется доступ, доступ к этой системе уже регулировать самим, ну, регулировать его сами у себя внутри компании. Далее был еще один так называемый апгрейд аппаратных ключей SignTime, где появились дополнительные функции, в том числе для памяти, для обновления этих ключей. Да, еще, опять же, все это в контексте, скажем так, дополнительных функций, дополнительных фишек, используемых внутри Garden Station. Ну и, собственно, сама Station буквально вот недавно зарелизили саму систему и инструменты новой версии 2.4. Из главных, опять же, фишек новой версии – это поддержка, отматываем немножко назад взгляд про обновленных аппаратных ключей SignTime, то есть поддержка оффлайн-обновления, поддержка там, точной записи данных, и еще кое-какие функциональные фишки внутри самой системы, связанные с обновлением. Кому интересно, рекомендую посмотреть. Уже, уже в доступе. Так, я думаю, на этом мы, ну, на этом мы двадцать первым годом, пожалуй, уже завершим и посмотрим на ближайшие релизы, на то, что мы хотим уже отдать вам руки, так сказать, в начале 2022 года. Здесь, как видите, в общем-то, все функции связаны уже с программными ключами Гордан uh, Диэль. Uh, и если так, верхний слева пункт обновления программных ключей – это такое общее uh, технологическое нововведение, которое uh, приводит нам к следующим трем функциям. Uh, то есть это ну, чуточку видоизмененный формат ключа Гардан Диэль uh, без потери обратной совместимости, естественно. Чуть подробнее тогда уже побежим, наверное, по самим функциям, которые появятся ну, по планам первого первом квартале 2022 года. Возможно, кто-то уже подобный слайд видел. Это, это примерно не примерно, а, в общем-то то же самое, что мы делали для аппаратных ключей совсем недавно. Это, но здесь ключевой скажем так, пункт ⁇ это заголовок. Это именно запись и точечное обновление данных. Uh, да, включить Гордан DL, теперь можно записывать данные прямо на компьютере клиента. То есть и не терять их. Uh, то есть наработанные данные ранее, если кто-то не знал, uh, программных ключей у нас можно было только записать память на чтение и читать приложение. Сейчас можно будет его перезаписывать, причем перезаписывать uh, посегментно. Перезаписывать и обновлять, uh, не теряя при этом данных тех сегментах, которые трогать не нужно. Здесь, я думаю, мы чуть чуточку поподробнее остановимся, хотя, по сути, все очень простая. очень простая и, в принципе, давно уже вами запрашиваемая функция, опять же, для программных ключей, так называемый перенос. То есть кейс очень простой. Зачастую на... На компьютере, на котором уже установлен ключ, установленная лицензия, пользователь по каким-то причинам не может, ну, не может работать. И хочет перенести этот ключ на другой компьютер. Как, как наверное, многие знают, программные лицензии всегда априори привязывается к некой аппаратной начинке от того компьютера, где устанавливается. И, соответственно, просто так взять и перетащить файлик не получится. Он просто не заработает на другом компьютере. Поэтому мы вводим специальную скажем так, процедуру верификации, одобренную вами как вендором для переноса этого ключа. То есть, грубо говоря, без вашего ведома пользователи не смогут перетаскивать эти ключи с одной машины на другую. И можно глобально, в принципе, запретить эту функцию. Вот. Как, это работает? как это работает в нашем исполнении? У нас есть некий компьютер, где уже установлена программная лицензия, это источник соответственно отсюда мы ее забираем, забираем мы ее в виде некого файла. В файле будут храниться все лицензионные параметры, это время работы, если были какие-то счетчики, это, это вся память, в том числе перезаписываемая, то есть со всеми наработанными данными. Все это кладется в специальный файлик, закрывается, шифруется, естественно, а дальше уже ну а дальше уже как-то переносится на другой компьютер, куда это нужно будет установить. Причем, ну, здесь отображено вариант переноса на физическом носителе. На самом деле это может быть, и скорее всего, мне кажется, будет э, вариант передачи через интернет. Это может быть email, это может быть мессенджер. Э, причем, ну, лично, лично для меня это, наверное, приоритетный канал передачи, но, тем не менее, это может быть и флешка, и там, боже мой, даже CD-диск, если очень надо. Вот. Соответственно, этот файлик надо просто перенести на другой компьютер. Здесь неспроста не заголовки приставочка «онлайн». Эта схема вот здесь подразумевает, что хотя бы на компьютере, куда мы переносим это компьютер-приемник, будет доступ к интернет. И с этого компьютера можно будет достучаться до системы Garden Station, какой бы она ни была, отчуждаемая ваша или наша облачная. Для чего это нужно? В момент, скажем так, установки э, на компьютере-приемнике нам нужно, чтобы эта лицензия была э, ну, как бы переделана, перешифрована под этот компьютер. То есть, чтобы она заработала с теми э, программными компонентами, с процессором, материнской платой, операционной системой, которые определяются на этом компьютере. На наш взгляд, э, по нашей концепции, безопаснее и надежнее это делать на неком доверенном сервере выступает э, система Guardian Station, да. Если это отчуждаемая версия, то для вас она, наверное, еще более доверенная будет. Соответственно, э, с вот этого компьютера приемника будут улетать параметры его аппаратной конфигурации на, на сервер Guardian Station. будет улетать э, ранее изъятый, изъятый именно ключ с другого компьютера, то есть на другом компьютере перестает работать перешифровываться, переподготавливаться для нового компьютера и возвращаться обратно, уже устанавливаться. Для пользователя это, конечно, будет ну, операция довольно быстрая. Буквально подгрузить файлик, нажать ОК. Ну, технологически это вот примерно так выглядит. При этом, опять же, как в нашей концепции, система будет, гордон Station, будет запоминать такие переезды ключа. То есть откуда, когда куда был перенесен. И, естественно, вот этот файлик, который мы изначально взяли с источника компьютера, он уже не будет применим куда-либо еще. То есть это не, это не механизм клонирования, естественно. Это перенос из точки А в точку Б и не более. Вот. Но не только. Как ни, как ни странно. А, ну, как видите, мы совершили некий перенос. На одном компьютере ключ завершил свою жизнь, на другом начал. Но при этом Uh, это же uh, своеобразным образом вылилось в механизм бэкопирования. То есть uh, неоднократно слышали uh, такие, скажем так, кейсы, истории, опять же такие, когда ключ нужно не то, чтобы перенести, а вытащить с рабочей машины, что-то там починить, ну, когда мы знаем уже, что... Мы... Надо провести обслуживание, пересунуть операционку. Может быть, там применять жесткий диск, если он начинает сыпаться и так далее. И вернуть на место. То есть ключ надо как-то сохранить, причем безопасно. И не потерять данные в нем. Этот же механизм, по сути, можно использовать для копирования ключа. В таком случае в онлайн формате онлайн формате надо, чтобы ну, на компьютере, куда будет ключ останавливаться, был интернет. По сути, это и все. Не обязательно, чтобы это было на всех машинах, но вот если ключ будет установиться с той же машины, откуда мы его берем, то интернет должен быть и тут. Хотя, как ни странно, без интернета уже можно будет обойтись. Эта схема уже, наверное, на глаз воспринимается посложнее, хотя, по сути, примерно то же самое. Здесь мы рассматриваем ситуацию, когда компьютер, крайне, крайне правая, крайняя правая часть слайда, это компьютер, куда мы переносим нашу новую лицензию, и здесь априори мы говорим, что интернет нет. Это офлайн-компьютер, у него нет никакого возможности достучаться до сервера Garden Station, передать ему свои параметры, свои системы, получить новый файлик, чтобы установить. И нам надо какой-то какой транспорт организовать до, до сервера Garden Station. На самом деле этим транспортом может также выступать тот компьютер, на котором ключ, вот, с которого ключ мы переносим. Но вполне возможно, что и там нет интернета. Таким образом, первая половина, левая половина слайда, это повторяет в точности то, что было в онлайн-схеме. Это файлик, это некий медианоситель, куда мы этот файлик кладем. Дальше мы переносим всю эту историю уже на компьютер, где просто есть интернет. Больше ничего особо от него не требуется. Никакие дополнительные параметры нам не интересны с этого компьютера. Нам нужен просто на нем интернет, и на этот же компьютер мы перетаскиваем еще один файлик уже с, того, с той машины, куда будем устанавливать в итоге лицензию. Просто, просто с ее идентификацией, с ее параметрами. Дальше происходит та же самая магия, через интернет улетает на сервер-стейшн все эти данные, подготавливается новый файл, файл с лицензией, в нем хранится та же самая, если там была память, что-то записано, какие-то данные в вот этот ключ, все сохраняется, все возвращается в том же виде, как и было изъято из изначального компьютера. Ну и последний шаг, вот внизу мы с транспортного компьютера просто перекидываем этот файлик на новый компьютер и таким образом устанавливаем этот, этот ключ. Ага. Ну и здесь плюс-минус та же самая история. Ключ был на одном компьютере, ключ переехал на новый компьютер. Только новый компьютер у нас здесь без интернета. В общем-то и все вся разница. Это то, что мы, еще раз повторюсь, будем стараться отдать вам в, первый, в первом квартале 2022 года. Но у нас в целом есть еще набор планов, может быть немного такой великоватый, но главные два пункта, которые еще мы точно будем рассматривать реализации, это так называемые открепляемые сетевые лицензии для, опять же, программных ключей, пока только программных. И, ну, наверное, не... следующая там топ-фича, по, по вашим же опять отзывам, это реальные лицензии. Тут, наверное, прям больших подробностей я не смогу рассказать, но вкратце открепляемые сетевые лицензии, это когда у нас есть сетевой ключ с набором сетевых лицензий, и в классической схеме это этот ключ ставится на один компьютер, с него раздаются эти сетевые лицензии на другие компьютеры в локальной сети, ну и собственно все счастливы, так все работает до того момента, как пока кому-нибудь из сотрудников вдруг по какой-то причине не захотелось поработать вне локальной сети, где этот ключ установлен. Это может быть Командировка, даже отпуск, к сожалению или к счастью, просто вечерком дома что-то доделать, допилить вот с программой, которая лицензирована ключом. Естественно, да, можно всегда сказать, что ничего, мы накрутим сверху VPN, мы сделаем кучу-кучу доступов извне в нашу локальную сеть до того момента, пока мы не узнаем, что наша локальная сеть оказывается закрытый контур банки или еще что-то в этом роде и здесь э, будет помогать как раз вот эта открепляемость своей лицензии суть простая мы берем и допустим у нас ключ на 10 сетевых лицензий мы берем и одну штучку отдаем ну допустим на один день э, к конкретному сотруднику Говорим, вот попользуйся и и возвращай обратно возвращай обратно это на самом деле э, в каком смысле метафора потому что прилетит она обратно автоматически но раньше времени может отдать ее и сам. Триал лицензия, знаете, это, мне кажется, всем понятная история, да, когда мы даем бесплатно попользоваться какое-то количество времени нашим софтом, да, но мы рассчитываем на то, что это количество времени наши пользователи не смогут превысить. И триальная лицензия скажет, что у вас закончился период триального использования, давайте определяйте, покупать или нет. Вот. В ключах Гордан-Дель пока такого нет, и в каком-то, в общем-то, смысле мне бы даже хотелось увидеть от вас, ну, скажем, помощь. Помощь э, в, ну, в выборе, может быть, концепции, как бы это казалось удобным вам. А почему это я? Есть, скажем так, ну, как минимум, два варианта у нас э, наклевывается. Это. Это реальная лицензия по сути ну такой же дель ключ его надо активировать он просто он также связан с сервером да мы видим какие-то мы получаем то есть когда пользователь активирует эту реальную лицензию ему надо постучаться на сервер гордон station там оставить какой то слепок данных о себе который вы потом можете просмотреть когда эта реальная лицензия была активирована посчитать через сколько времени она стекла может быть как-то там дополнительно подергать клиента понимая что у него там через недельку-две этот реальный период закончится не хочет ли купить или может быть скидки еще что-то в этом роде это такой опять вариант связанный с сервером когда реальный ключ вот все таки имеет коннект с Гордан station и например может быть второй вариант когда Гордан, когда вот этот вот реальный ключ как некий модуль просто зашит в тело приложения и никак не связан вообще с внешним сервером. То есть он, грубо говоря, при сборке своего приложения вы его туда подключили, задали ему настройки, сколько времени работает, там, месяц, два, три, ну или как-то еще. Ну и в конечном итоге он просто вырубился в какой-то момент, ну и сообщил пользователю, я, собственно, все. А здесь какие плюсы? Плюсы, по сути, в том, что нету необходимости лезть куда-то на сервер, у вас дистрибутив э, в собранном виде уже готов для триального использования, никуда не постучаться, э, какой-то доступ в интернет и так далее. Хотя, по большому счету, всегда может быть и реализация с офлайна, так называемой активации триал, но тем не менее, с таким вот вшитым триалом ваш дистрибутив уже из коробки готов работать э, как, ну, и тестироваться, готов к тестированию клиента. Вот. С, с вариантом, который подразумевает активацию этого триала, все-таки есть свои нюансы, но и свои плюшки в виде статистики, в виде вот этой вот связки с сервером. А, честно сказать, мы пока еще не определились, как это может выглядеть. Если, а, если у вас есть какие-то свои предпочтения или вам нравится один из этих двух вариантов, грубо говоря, с серверами и без, то я бы, можете прямо сейчас выразить свои пожелания, я бы так сказал, будет очень интересно. И в целом, в целом, я, наверное, хотел бы предложить вам такую историю с обменом, с обменом, скажем так, опытом. Нам было бы очень интересно послушать и пообщаться с вами, как с пользователями, с живыми пользователями наших продуктов в бою. На тему того, что вообще хватает, чего не хватает, какие проблемы испытывали ранее, как решали именно с, с лицензированием на базе технологии Гордан. Это, это не в рамках, конечно, сегодняшнего вебинара, но если будет такое желание, я очень буду рад взаимодействовать с вами, пообщаться, вы можете написать на почту нам запрос, что, ну, допустим, условно с тегом интервью, можно так сказать, да, на почту тех техподдержки написать, что вот, мы с вами, я с вами свяжусь, мы договоримся о времени и обсудим, что вам удобно, что неудобно, что хотелось бы увидеть. Вот. Ну и быстренько еще давайте пробежимся, наверное, по остальным пунктам из наших, глобальных планов, скажем так. сигнал о низком заряде батареи в аппаратном ключе – это ответ, наверное, на некую боль, когда клиенту сейчас ключ с батарейкой. Сейчас ключ с батарейкой, ну, уже пошли ответы. Это классно, спасибо большое. Сейчас ключ с батарейкой, когда эта батарейка уже разряжается, он, по сути, сообщает, об этой проблеме клиенту почти практически по факту То есть я сел и как бы все и не работаю будем немножко это исправлять эту историю будет возможность исключать заранее получить некий сигнал о том что с батарейки есть проблемы там, товарищ пользователь сообщу вендору что вот есть такая ошибка ну как надо это решать там да? но, но это значит что это значит что Получив такую ошибку, ключ еще работает. Батарейка как бы жива, но сообщает, что, что зарядом есть беда. Виртуальный таймер в том же аппаратном ключе. Это, ну, с одной стороны, это второй а ответ на ту же боль да, с батарейкой. Это возможность временно перейти на неаппаратный таймер. Ну, по сути, вот так. Да? То есть ключ предупреждает, что батарейка села, говорит, что... Ну, например, говорит клиенту, вот в течение месяца обратись все-таки к вендору, я пока еще работаю, даже несмотря на то, что батарейка села. Ну и, вот, и таким образом мы можем использовать тайм-функции в аппаратном ключе, то есть не выключать клиента из работы, что на самом деле очень важно уже сегодня. Ну и вторая, наверное, плюшка, это в принципе таймер не аппаратный, Да. Дальше. Ну, вот эти два пункта, они, вот, они расставлены именно в порядке приоритетов. Множественный, так называемый, множественный сетевой логин. Это как раз таки фича, которая, которую, просят, тоже, которую просят. Что это такое? Как мы уже говорили, есть некий сетевой ключ, в нем много-много-много лицензий, он сделан так, чтобы по сети может обслуживать много компьютеров пользователей, но есть один нюанс. Каждый компьютер, когда включается, или, неважно, даже не компьютер, а просто, когда защищенный софт пытается занять лицензию, он делает так называемый логин. То есть он стучится на ключ и говорит, я хочу стартануть, скажи, пожалуйста, у тебя есть еще свободная сетевая лицензия? Ключ ему говорит, да, нет. И вот эта операция занимает некое время. И когда, ну, например, с утра стартует, Большой парк машин, или это могут быть не, не, не компьютеры, а какие-то дополнительные устройства, как то, например, видеокамеры, сервис видеокамеры, ему да? надо обслуживать какое-то большое количество видеокамер. Он когда стартует, ему надо каждый раз по цепочке пройти вот этот вот, вот логин, логин, логин, то есть выдать какое-то количество лицензий. Это несколько неудобно в ряде кейсов, и вложили в планы такую штуку, как Групповой логин, по сути, то есть один раз в ключ передается запрос, и в ключ говорится, сколько лицензий вот сейчас за эту одну операцию логин надо отдать. Это может быть 10, 100, 200 лицензий. То есть мы тратим время гораздо меньше на то, чтобы получить авторизовать доступ для большего количества приложений. Четевые лицензии для локальной работы почти в ту же самую копилку, в том смысле, что это сетевые лицензии. А, но есть скажем так, ряд кейсов, когда казалось бы, сетевая лицензия, которая должна раздаться на много компьютеров, а, и хотят использовать, нужно использовать локально на, только на одной машине. Да, это тот же кейс с тем видеокамера может сюда э, спокойно подходить в том смысле, что, э, скажем так, использование вот э, лицензий для этих камер, допустим, у нас есть 100 камер, есть видеосервер, и вот только для этого видеосервера мы разрешаем э, вот эти 100 лицензий. И он их локально внутри себя э, вычитает из ключа. И не, нет, нет никакой возможности по сети подсоединиться к этому пулу из 100 лицензий. Одна из фишек тоже в планах облачной сетевой лицензии. Я вместе с вами, наверное, обратил внимание, что у нас очень много сетевых лицензий. Очень много фишек для сетевых лицензий. Но тем не менее спрос есть. Отвечаем. Что здесь, что здесь имеется в виду? Мы буквально только что говорили про локальную сеть, локальную сеть, все в локальной сети. Что делать, когда нам нужно выйти за локальную сеть и отдать лицензию? но быть в онлайне и более того быть не просто в онлайне еще и следить за тем как наши вот эти сетевые лицензии распределяются кому они отданы может быть кому-то не надо ее отдавать запретить это по сути возможность как раз таки беспроблемно без дополнительных настроек с вашей стороны только за счет настроек на стороне нашей системы на стороне сервера раздающего лицензии это уже не station это локальный утилита иметь настройку, которая, собственно, будет выпускать эти рецензии в большой интернет. По сути, и все. И клиенты могут заходить и получать, в принципе, даже в каком, ну, модель SAS можно так реализовать. Ну и давайте перейдем уже к, к последнему пункту, Это, по сути, Протектор, полноценный протектор под Linux с встроенным лицензированием для Garden Station. Есть ряд клиентов, которые у нас уже сейчас пользуются так называемым Гордан Tarmor под Linux, но там есть небольшой нюанс. Это чисто мощная утилита для там, опускации, виртуализации программного кода, но без привязки к каким-либо ключам, к какому-либо лицензированию. Соответственно, это, эту ситуацию мы хотим исправить в Gardan Station, в протекторе для garden Station, выпустив, выпустив готовую утилиту для работы уже под Linux, для, для защиты Linux приложений. Так. Коллеги, да, вижу. Пару комментариев вижу, мы к ним вернемся обязательно по традиции в конце презентации. А сейчас я, наверное, уже передам слово своему коллеге Алексею и поговорим про он с вами обсудит такую интересную штуку, как цены, и, и что нас ждет в этом смысле в 2022 году. Да, еще раз здравствуйте всем. Ну, по планам э, на 2022 год, на следующий. Думаю, многие из вас наслышаны о том, что какая складывается у нас на рынке полупроводников. Очень э, мировой спрос спровоцированные разными факторами, пандемией и различными там прочими вот, производителей ну, вызывая, скажем так, увеличение очередности заказов, очередей заказов. Вот, поэтому они корректируют цены на следующий год. Нас это, в принципе, тоже коснулось, не избежать этого никому, кто с этим работает, поэтому мы получили официальное уведомление от наших поставщиков, о том, что со следующего года произойдет изменение вот, на основные компоненты, из которых изготавливаются аппаратные наши ключи. Вот, то есть, например, вот одним из таких основных компонентов является, так, скажем, дорогой самый элемент Это контроллер. Вот. Он, скажем, основную цену задает всему ключу. Вот, в связи с этим, собственно, в новом году цены на продукты Гордант изменятся. На некоторые модели сейчас вы видите цены на экране, изменения там от 6,5% до 13,5% в зависимости от модели ключа. Информация полная будет у нас на сайте в начале января следующего года размещена. Вот. Изменения коснется только USB-ключей. Цены на программные решения останутся на прежнем уровне. Тут, друзья, без изменений все. Вот, поэтому как-то так. По поводу цен на наши решения программные на Гордан Station. Что такое Station? В принципе, Антон, скажем, по ней ну, пробежался, еще раз немного повторюсь, для тех, кто, возможно, еще не, не знаком с ней, да, поясню. Это система предоставляет, система предоставляет производителю софта возможность через единый интерфейс управлять всем жизненным циклом лицензии, как программных, так и аппаратных ключей. Вот. Она позволяет вендору за несколько, ну, буквально там, не знаю, за три, по-моему, клика у нас, там это все так элементарно делается, определить модель продаж программного продукта, настроить систему защиты от копирования вот, и выписать лицензию с необходимыми ограничениями, там, правами на, ну, для конкретного пользователя, покупателя. То есть, вот. Эта система, Station, существует в двух вариантах, облачном и отчуждаемом. Вот. Собственно, облако размещается на наших серверах, мы полностью обеспечиваем к нему доступ бесперебойный. Вот. И для работы с ним существует несколько тарифов. Тариф — это годовой идет с лимитом по операциям, по количеству операций. В принципе, вы вот видите сейчас цены на экране, и исходя вот из потребностей, сколько вы продаете, сколько операций совершаете, вы можете выбрать подходящий для вас. То кто прям немного ключей выписывает, там обновление там них не производит, в принципе достаточно вообще бесплатного тарифа в 20 операций. Вот. Кто прям крупный, да, там у кого много ключей, там часто обновляет лицензии, пожалуйста, есть прям безлимитный тариф без ограничения по операциям 95 тысяч рублей что подпадает под понятие операций. Вот, это активация программного ключа, то есть вы уже выписали этот ключ, он ну, условного клиента, да, он клиент активирует и в момент активации списывается одна операция. Значит, прошивка аппаратного ключа – это вы записываете лицензию уже в ключ самостоятельно, когда и обновление аппаратного или программного ключа, то есть у клиента. То есть когда вы, допустим, обновляете лицензию у клиента, когда он у него на руках, добавляете ему какие-то фичи, продляете лицензию на какое-то время. Ну, вот такое вот. Значит, в принципе, по облаку все. Могу сказать, что значит, у нас сейчас появился, как Антон сказал, решение коробочное, отчуждаемая версия, которая вы ставите на, свой, на свое оборудование, на свой сервер, в своем периметре, и uh, уже никаких ограничений по операциям у вас нет абсолютно. То есть вы работаете только с ключами, покупаете ключи, и в принципе все. Значит, Ценник у нас получается за программное обеспечение «Мастер-ключ» 42 тысячи рублей. Это разовый платеж, то есть... Конечная цена, она включает в себя все последующие обновления и баг фиксы. Обновления предоставляются по запросу. Поясню, почему для каждого конкретного покупателя, конечного, ну, то есть для вас, для вендора, вот, этот дистрибутив готовится индивидуально, то есть за него зашиваются ваши коды доступа. Ключ это все зашивается. Соответственно, если к вам попадают ключи чужие от других вендоров с чужими кодами доступа, вы не сможете на своем стейшн это прошить все дело. Вот, Если у вас, не знаю, там ключ потерялся, сломался, или в принципе вам нужен просто запасной мастер-ключ, пожалуйста, можно приобрести еще его отдельно, цена 3500 рублей, в принципе. Демократично считаю. Вот. По ценам, в принципе, все основное. То есть пояснили, с основной частью закончили. Мы готовы ответить на ваши вопросы, если у кого какие-то возникли. Вопросы, пожалуйста, в специальном разделе у нас есть. Тут уже вот появилось, видим. Так, Антон, тут, видимо, тебе слово. Да, я с вами. А... Так, Пробежимся по чатику. У нас всего два сообщения. Пойдем к вопросам. Дмитрий, Дмитрий пишет нам, что удобнее ему было бы использовать в его решении вшитый, вшитый в программу «Триальный ключ». Отлично, спасибо, Дмитрий. Если, если будет время и желание, то я бы с удовольствием послушал вашу модель использование этих реальных ключей, и почему им вам так удобнее. Опять же напоминаю, все желающие могут написать на адрес техподдержки, Доберем время, пообщаемся. Надеюсь, вы будете отвлекаться. Так, Александр, как всегда, в теме. Uh, да, батарея uh, error возвращаем мы ключом в поле, это низкий заряд батареи. Да, это, это, так и есть. По сути, там, uh, в принципе, все готово, просто схема работы немножко будет оптимизироваться. Сейчас это работает не так классно, как нам хотелось бы. И очень часто получается история, когда батарея рор и RTC error идут в паре и просто уже по перед фактом, что ключ батарейка умерла. Вот как раз от этого мы хотим уйти за счет ну, оптимизации схемы с возвратом ошибок, в какое время как возвращать, и, возможно, да, с реализацией виртуальных ключей. Так, по чатику вроде все, давайте пойдем в вопросы. Так, Алиса, скажите, пожалуйста, как работает перенос для ключей с несколькими активациями? Есть ли у ключей DL несколько активаций? Да, конечно, есть несколько активаций, Это Элементарно настраиваются при выписке лицензии. вы, по сути, сами для каждого конкретного ключа выбираете, насколько активация он будет рассчитан. Один только нюанс, скажем так. Технологический, технологический перенос, наверное, скорее возможен, чем нет, но непонятен смысл. То есть обычно как раз-таки запас активации это либо либо несколько несколько компьютеров ну то есть ключ на три активации мы делаем значит мы подразумеваем что ключ на трех компьютерах и будет установлен вот. то есть ключ на одну активацию, соответственно ключ на одном компьютере и опять же ключ который уже установили в систему это ну, скажем так это некая сущность, которая сама по себе уже без каких-либо активаций. Процедура активации, она, опять же, одобряется или не одобряется сервером. Ну, и переактивация, как таковой. Вот. И поэтому, в принципе, изъятие уже вот этого сформированного ключа, оно не совсем, скажем так, имеет отношение к активациям. Поэтому, ну, как бы, тут скорее ответ «да», наверное. Но... Вы, вы всегда будете переносить ключ с одной активации, я вот к чему клоню. То есть вот когда вы вытащили ключ с одного компьютера, он как бы с единой активации в любом случае. Надеюсь, более-менее пояснил. Так. Так, Сергей, при переносе лицензии на другой компьютер, есть ли защита от того, что на изначальном компьютере сделают полный бэкап жесткого диска, перенесут лицензию на новый компьютер, а затем восстановят первоначальный компьютер. Это, знаете, вопросы из разряда, как, как мы победили виртуалки, пока ответ никак, к сожалению. Но почему я клоню, опять же таки. Но вот как раз для ну, скажем так, разбора таких кейсов мы решили оставить в связке переносимого ключа доступ к сервер. То есть... Их приложения всегда можно понять, точнее, отдать информацию на сервер, с каким ключом оно работает. И вы у себя на сервере можете вот эту вот статистику мониторить. То есть если вы видите, что как бы, по сути расплодилось одинаковых ключей, то ну, это история странная. Вы можете увидеть, опять же, статистику по переносам, кто откуда чего переносил. Uh -huh. Ну и, возможно, даже как-то при следующем апдейте uh, так скажем, убить uh, ключи, деактивировать ключи на, uh, ну, на машинах, где их не должно быть. Да, я знаю, uh, им опять же не проговаривал, uh, не, не проговаривал это, но, мне кажется, это более менее очевидно. Uh, хотим внедрять механизм, uh, скажем так, детектор таких ключей, uh, когда так называемый Гордан Control Центр — это специально управляющая утилита, может обнаружить одинаковые ключи, но в локальной сети. То есть, к сожалению, стопроцентного вот решения пока не видится. Если, грубо говоря, кто-то закопировал, забэкапил этот ключ, прям полностью вместе с файловой системой, утащил компьютер домой и там его развернул, и они вот никак не связаны, никак друг друга не видят в локальной сети то вот таким детектом через, через дополнительную утилиту это не решается поэтому опять же мы решили оставить в этой связке сервера, чтобы у вас была возможность отслеживать такие штуки так да я думаю с этим вопросом все так Алиса снова по поводу реальной по поводу реальной версии нам особо а, нам особо не было интересно видеть активации реальной версии. Главное, чтобы можно было триальный ключ обновить до обычного. Да, согласен. При этом номер продукта один и тот же был. А, у нас уже был запрос на триальную версию, но в ключах СП можно сделать реальный ключ только на другой номер продукта. А, совершенно верно. И, например, онлайн кейс с онлайн активацией гипотетически подразумевает, что мы можем взять, скажем так, ну, не нагружая пользователя, переактивировать этот ключ превратить его в нет реальный. Кейс, когда реальная лицензия вшита в дистрибутив, он нас приводит к тому, что клиенту просто выдается сообщение, дорогой, у тебя закончился триальный период, иди купи серийный номер. И тогда это опять отдельный серийный номер, который берет с клиентом, который он ручками активирует. Вот. Это, ну, это опять же по вопросам плюсов и минусов. Вот, на мой взгляд, онлайн-схема, онлайн-вариант с, пере... ну, с активацией обращением к серверу, может помочь такое... такую штуку решить. Единственное, что мне не совсем понятно, что в целом плохо было для вас, ну, точнее, есть сейчас для вас, вот в схеме со СП-ключами. Только ли дополнительная нагрузка, дополнительные действия со стороны пользователя в виде там мотивации еще одного ключа. Либо что-то еще. Сообщение не раскрыто. Не совсем понятно. Но хотелось бы знать. Так, Сергей, не ожидайте увеличения сроков поставок микрокомпонентов для аппаратных ключей от своих поставщиков. Имеет смысл переживать об этом, если мы используем Gordon Sign? По моим данным, смысла переживать не имеет и мы пока ощущаем, в общем-то, с точки зрения цен, конечно же, влияние. Да, друзья, добавлю, просто, ну, скажем так, не надо поддаваться какой-то панике, бежать закупаться ключами, у нас нормальный запас, у нас пол есть, естественно, планирование, все это у нас покрывает, Но вот единственное, действительно, как бы мы только на, ну, по ценам ощущаем вот такие колебания Но по поводу поставок, не надо паники, все нормально. по вопросам мы по всем пробежались а, давайте еще вернемся в чат тут ничего не вижу друзья если ага, алиса да. мы снова с вами так еще вопрос у нас не получилось собрать такую версию поставки чтобы можно было переактивировать реальный ключ на обычный получается это бы об... отдельная поставка реальная версия, отдельная поставка с обычным а... да, да да да да есть такая история есть такая история. Да, я понял, с обычным ключом. Спасибо. Честно говоря, это тоже на самом деле обходится. Это обходится. Ну вот сейчас на память, не, наверное, побоюсь соврать, это точно обходится, если вы используете Garden TAPI, что там с автозащитой. Вот там, возможно, сейчас, на данный момент, с патриалами, сложнее это реализуется. Да, я понял вашу мысль. То есть, по сути, у вас не получается простой переход. В DL ключах по-другому ли, как, как я уже сказал, это наш план. Это один из глобальных пунктов наших планов на 2022 год. И да, Наверное, в DL-ключах все-таки будет по-другому. По крайней мере, вот от, от этого неудобства мы планируем идти. Но вот как именно будет по-другому, я пока не могу сказать. Поэтому, собственно, отчасти поэтому хочется знать, что не, что не работает так хорошо, как вам хотелось бы, в каких ключах, в каких случаях, в каких кейсах, где вы сталкивались с проблемами. Вот, спасибо, Али, Алиса, за то, что вы нам рассказали. Это уже пойдет копилочку на проектирование новых реальных ключей. Так, коллеги, я так понимаю, вопросы у нас, в общем-то, закончились. Еще раз перепроверим чат. Да. Так, что ж, я тогда хочу очень всех поблагодарить за то, что уделили время собрались с нами. Я, наверное, уже могу позволить себе поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать успешного завершения этого года. Очень рассчитываю на то, что в новом году мы с вами обсудим ваши, скажем, ваши задачи и как, как вы их решали с нашими ключами, и что бы вы еще хотели увидеть. На этом я все-таки буду, наверное, прощаться. Если есть, может, если есть что сказать, то... Мне остается тоже только, наверное, пожелать всем хорошего Нового года, всем хорошо отметить, удачи в следующем году. Вот, мы будем работать, мы будем помогать вам изо всех сил. Вот. И приятно было познакомиться со всеми. Пишите, звоните, буду рад помочь. Всем до свидания. Да, коллеги, до свидания, до встречи.